Для меня космос это вещь совершенно заурядная. Я работаю. В эм, госкорпорации моя профессия, как любая другая профессия, это делает то, что тебе. Положено. На что то учился? Я отучился на то, чтобы быть космонавтом и работать. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета прошла встреча российского космонавта-испытателя, героя России Сергея Кузьверчкова со студентами Казанского университета. Он выступил с лекцией «Путь к мечте и опыт космического полета». Космос — это не так далеко, как кажется. Это близко, и каждый может стать частью космической программы. Каждый может поучаствовать в ней в виде специалиста, а в виде ученого, либо инженера. Ну, Кто-то может быть стать космонавтом. Поэтому все то, что может казаться невозможным, вчера, завтра может стать уже реальностью. Лектор рассказал о нюансах подготовки к полету, а также о работе борт инженера космического корабля и Международной космической станции. Студенты вместе с преподавателями Казанского федерального университета подготовили вопросы о тонкостях работы космонавта, чтобы глубже погрузиться в тему. Очень понравилось, было очень интересно услышать из первых уст о покорении космоса. Я считаю, что это очень важно. Лекция понравилась. Отметим, что первый полет Сергей куть совершил 14 октября 2020 года. Спустя месяц вышел в открытый космос. Вместе со своим товарищем они переключили антенну для обеспечения связи в скафандрах «Транзит-Б». Подробное интервью с космонавтом можно будет увидеть в ближайшем выпуске программы «Смотрите, кто пришел». Также для всех желающих будет доступна запись лекции на YouTube-канале. Азалия Кутлахметова, Аделина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универньюз.